Следующий этап, этаж, это воздействие голенью. Как бросить голенью? Зацеп носочком и голенью давлю на голень. Раз. Также на эту ногу счет рычага падает партнер. Соответственно, с такого положения тоже зацепил носочком и колено. Захожу за колено и уже здесь на прямой рычаг завалим ногу еще есть такой неприятный момент как бы голень давит на голень а. А. А. видите когда иногда просто движение очень хорошо сработает с задней поверхности голени также мы подходим голенью под колено на голень да. здесь руки тянут и нога выпрямляется. Следующий блок бросков. Это воздействие колен. Воздействие колен с этого положения немножко сложное, но колено зашло сюда, вот, движение шло и выкручиваем. И сейчас в эту сторону. Вот, положение в эту сторону. за шаг, также в эту сторону, плюс руки загружают. еще воздействию колена я отношу вот такой просто. Задняя подножка, пяточка поднята, колено согнуто, плотно к ноге. И ставлю пятку на землю, руками давлю. Получается просто. Следующий этаж. Это работа уже непосредственно бедром. А работа бедром, вот те броски, которые мы делаем, оно больше идет в комбинации. Ну, например, если я уже делаю этот бросочек, захват пяточка и давление внутренней части бедра, то раз, вот, обязательно бедро срабатывает. Колено вытягиваем вперед и внутренней части бедра сдвигаем. Сейчас я. Нахват задней поверхности бедра.